Но мы пришли в приемную полномочного представителя. Вы пришли в приемную президента да. Российской Федерации. Совершенно верно. Мы да. а хотели встретиться нас... с его полномочным представителем. Это ваше право, но не сегодня. Ладно. Итак, ваши впечатления от сегодняшнего приема, дорогая? Как было в жопе, все так и будет. Она должна в России было проработать 8 лет. Не с СССР, а в России. То есть, вы представляете, они СССР просто пытаются, что да, его да, не было. Да, что, вот, да, то, что да, было да. до 91 -го года, Получается, такой страны не было. Зато имущество все прихватизировано. Да. Зато имущество все их эсеровское. Я не могу решить свою ну, принадлежность. С какой стати? А Это почему? Вы скрываетесь накажет? от правосудия? какого правосудия? У вас есть ко мне претензии? идеи с точки зрения правосудия. Я вас умоляю. Ну, вы, вы за... нарушили много законов но Российской Федерации. Ну, не надо делать. А, как улыбаться, надо? да? Добро ну, ну скажем, мы, мы не можем проходить. У меня прав, у меня мужчина, тела, не Неважно. мужчина, да. я вы сейчас вызову полицию Вызывайте, пожалуйста вы не Нет, вы не нет вот пожалуйста, вы смотрите, что нам есть Вы готовы пройти альтернативный досмотр металл, Альтернативный, да? Вы, да. Как бы, пожалуйста, да. досматривайте через рамки, У нас нет помещения, где мы... Вы значит, полицию, а, Нет, подождите, смещать. подождите, ну, подождите да. По закону там, о безопасности, да, значит, вы должны досматривать людей на специально оборудованном пункте досмотра. Тогда, пожалуйста, досмотрите нас альтернативным способом. Вот мы боимся, это какая рамка? У вас есть на нее сертификат, мы не видим числа. Сертификат администрации. Покажите нам сертификаты безопасности, пожалуйста. Все характеристики, нельзя снимать 20 граммная статья номер 4 у вас, да, Имеем полное право снимать Вы находитесь в исполнении служебных отдаций У вас написано, написано, ведется видеонаблюдение, Осуществляется пропускной Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте Уберите, пожалуйста Я вам не давала разрешение на съемку Вы, вы должностной лице? Нет. Нет. Что быть? вы делаете в нашем здании? Э Прошу прощения, кто вы такие? Представьтесь, а пожалуйста. Представьтесь. Представьтесь, пожалуйста. Мы каждый не пришли на должны... личный перед Мы хотим альтернативно пройти. Мы да, мы есть требования безопасности. Вы не будете мы проходить мы сюда. Мы подчиняемся федеральным законам согласно ФЗ номер 16. Проход через рамку является добровольным. Обеспечить нам а альтернативный проход. проход. Мы не против того, чтобы ага. вы нас досмотрели. Мы согласны? Все хорошо. А вот мужчина может меня досмотреть, а девушка, девушку, это так и называется, согласно законодательству. Хорошо, давайте наряд вызовем, у нас вам Хорошо, замечательно. А вы кто, кстати, вы не представились, дорогая? А вы когда на прием придете, тогда я вам приставлю. Хорошо, я вас запомнил. Нет, вы либо сошлитесь на норму закона, Приделите документы о безопасности данного металлоустройства, либо обеспечьте нам, пожалуйста, альтернативный досмотр. понимаю, просто Нет, мы пришли да. на прием. Мы на прием пришли, конечно. Нам не надо скандалить. Вы видели это, друзья? То есть э, нарушается закон Российской Федерации, следовательно, налицо захват власти. Мы приемный президента... Вызывают полицию. Наряд полиции совершенно необоснованно. Мы просили альтернативного досмотра. Мы не воспрепятствуем. Альтернативного досмотра нет. Как, например, пройти людям с кардиостимулятором? Непонятно. Нет. У вас кардиостимулятор? Нет. А в законе так написано, что... С вопросом да, нет? что в кардиостимуляторе не проходится металлораб. Нет. У вас должны быть специальные оборудованные пункты досмотра. И написано «пункт досмотра». Мы не против альтернативного досмотра, ручного. А, Вероятно, здесь в э, приемной э, не знают э, законов, федеральных законов э, и нарушают их. Ну что ж, э, будем ждать полицию. Будем ждать да, да. а полицию. Визуально? Визуально? Не вам показать, что это личный личного досмотра, вам покуда, вместо... Это не досмотр. Это окончание досмотра вещей. Там, там. Я вот не хочу вам показывать, тогда вы Ради Бога, оставляйте Нет, мы ничего не должны оставлять, нигде. Такого закона нет. А, вот, во-первых, где ваш жетон? Я хотела бы знать, кому, с кем мы разговариваем. Ваш жетон где? Вас как зовут? Представьтесь. Представьте. Прапорщик Крупцова. Вот прапорщик Крупцова. Давайте так. Мы, вот у вас в руках ручной металлоискатель. Вот под видеокамеру мы фиксируем, что мы готовы пройти альтернативный досмотр, потому что у вас нет информации о безопасности данного устройства. Либо вы предъявите сертификаты, либо предъявите норму закона, что мы обязаны принудительно проходить. Либо досматривайте нас и пропустите на личный прием. Если вы вызвали полицию, это ложный вызов полиции, ложный. Да, обоснуйте нормы закона. Мы отказываемся пройти альтернативный досмотр закон, альтернативный. с помощью ручного металлоискателя? допустим вы, а вы, хотите, хотите извините, показывать. Откуда я знаю, с какими намерениями вы идете? Мы идем извините. с намерениями, сегодня единственный день а личного знаю. приема. У вас есть ручной металлоискатель? Мы готовы вам э, себя предоставить. Но через это мы, мы имеем право не приходить. через эту рамку. Я через все. Проходят только... все. проходят. Да. Мы всех загоняем это через рамку. Они лишают здоровья, друзья, всех нас. Просто так. Им так по приколу. Гарант Конституции, который гарантирует нам свободу передвижения по территории... Вы нарушаете Конституцию, которая нам гарантирует... Берите, пожалуйста, телефон. Не надо мне в лицо тыкать. А почему у вас висит объявление, что вы нас снимаете? На какого основания? Я основании Нет, у вас висит объявление. Сейчас их система проглюкается там потихонечку. А вы представьтесь, пожалуйста. Вы представьтесь. Я сотрудник в гвардии, капитан сотрудник. Да. Я под законом Я не должен, при жетонах у меня вы не быть. Хорошо, то, мы готовы. Так, ну давайте тогда начнем. Давайте. давайте, давайте. Мужчина, заканчивайте съемку. Пожалуйста. Сошлитесь на норму права. Законы Российской Федерации. Право есть, внутри объектовые распоряжения. Да. Все, Распоряжение выше предыдущие. федерального ну, я закона. Я, я, я, я, это же не закон, что закон, пожалуйста. Но закон, не закон. На но... радость. Значит, случилось чудо, и Росгвардия вспомнила о том, что все-таки надо исполнять законы, а не их «хотелки». Вы получили инструкцию? Или вы сами догадались, что нарушаете законы Российской Федерации? Да, это мудрый Ну что, кто следующий? Заходите Это кошмар вообще Что вы скажете по поводу? Я говорю кошмар, представляешь я говорю вот для человека становится нормой. То есть рыться в карманах, в сумках, да, там. Я не знаю, вот как это, вот пожилая женщина, да. То есть заведомо ее уже подозревают в терроризме, там, и так далее. То есть человека лишают вообще всего человеческого. То есть это унижение собственного достоинства. Абсолютно согласен. Это Все как Так, так. Просто удивляюсь. Или вы тоже? <связывая> Мужчина, может вы получите при выходе? Или... Съемка? Еще раз съемка. Мы вас услышали? Мы вас, да, мы вас вы понимаем, вы вы вы да, учтем в следующий раз. Дожа, Мы до осмотра, все нормально. У вас, наверное, все проходят через рамку, и люди реально задают вопросы, что это такое, да? У нас положено а по... то, что у нас ученые, это личный металлодетектор, сочиненный сотрудникам. Их нужно очень хочется, которые будут последствия. Uh -huh. Ну, по поводу видеосъемки, пожалуйста, не грешите больше. Я вижу, что вы хорошая, умная женщина. Помните о своих обязанностях. А, все нормально. А в приемной собрались люди со своими чаяниями, чтобы решить проблемы. Будем освещать все события, которые будут отсняты здесь. Нас досмотрели. Все хорошо. Где вы это будет все В Ютубе. Это публичное место. Мы видим, что работники приемной президента людей почему-то значит подстрекают к тому, чтобы возмущаться по поводу видеосъемки. Статья о Конституции 29.4. Сегодня день Конституции, друзья. Итак, представьтесь вы кто, пожалуйста. Руководитель приемной Жеронкина Наталья Юрьевна. с так. каким вопросом вы пожаловали в приемную? Ну, я в приемную президент, президента, представителю президента пришел. Вы, вы пришли вас. в 12 декабря, проводится общероссийский э, день приема граждан. Да. Какой вопрос волнует вас и с чем вы пришли сегодня? Меня волнует вот это безобразие. На входе во всех учреждениях стоят рамки, где мое здоровье облучают неизвестными аппаратами без сертификатов соответствия. Соответственно, Вы когда-нибудь обращались с такими обращениями? Конечно, по это вопрос назревший. В, в органы МВД. Органы МВД, прекрасно. Ну, вот Уберите, пожалуйста, обращаемся. камеру. Нет, мы mm -hmm. к вам обращаемся. У вас есть сертификат безопасности? Мы сейчас прямо к вам обращаемся. Наверное, есть, да. Не наверное, том, что наши наверное, есть. не сотрудники аппарата полномочного представителя, в частности я. А почему, вас так, а почему да? вас так беспокоит? Как Спасибо. мне документы должны вам Я вам представилась, я, я, я нахожусь в государственном учреждении. Вот здесь люди пришли на прием, ждут, ждут, corners of вы уберите свои видео. А вы у себя дома находитесь? Я нахожусь на рабочей месте. Вы должны лицо. Уважаемые Телефон. граждане. Уберите Уважаемые закон. граждане. Уважаемые закон. граждане. Закон. Да. Мы закончили дискуссию. Мы, да. занимаемся Мы занимаемся с людьми. Мы занимаемся с людьми. Все. Мы очень. Если Спасибо. вам граждане позволят просто снимать... снимать. Просто Хорошо. Я пришла на прием. А для чего вы это делаете? Для того, чтобы освещать массово и публично действия сотрудников. Приемный президента. Конституция Российской Федерации. Там написано, что вы можете это сделать. Без согласия граждан, которых вы снимаете. В Конституции там все написано. Почитайте ее хоть раз. Я ее читала да? неоднократно. Не знаю практически, но из-за Прекрасно. А также... Вы не против этого? Так, все, я провожу. А, Светлана, вы что-то заполняете? Ну да, это анкета на личный прием. На личный прием. Да. Это обязательно заполнять и оставлять свои персональные данные. Да, по 59-му федеральному закону Российской Федерации на личный прием требуется определить паспорт. Угу. Понятно, спасибо. Чтобы потом они, видимо, давали, дали ответ. Хорошо. Да. То есть от, фут от футболили? Э да. На да, кого да. она жаловалась? То есть принцип один и тот же. Во-первых, нарушается федеральный закон 59 о, ли ну, о личном приеме. Да и вообще об рассмотрение обращ о обращении граждан. Потому что нельзя перенаправлять жалобы. Да. И они специально вот так по Они тебя, они тебя вынуждены. Это приемная президента, друзья. Ну, ты идешь по инстанции. Да. А, это вон там, тетенька ты, в шляпке. Да. Вот она сейчас, Он давайте там. ее запишем. Давай. И, да. Да. вот расскажите, мы вас давай запишем, нового, чтобы объяснить вашу ситуацию. У меня украли шесть гектар земли. Группа лиц произвела рейдовский захват. Под значимым руководством ГСУ МВД на тот момент, Романовым и Кокошиным. Сейчас эти люди у нас в министерстве, в Они теперь у нас в жопу генералы, понимаете? Вот. Также есть в уголовном деле ложное постановление арбитражного суда, потому как сама истец Лимановская налоговая не является, не обладает данными, что она является истцом. Понимаете, у нее нет никаких данных. И вы пришли сюда решать этот вопрос? Нет, я уже давно его решала. Ага. Меня нигде, меня никто не слышит. Не арбитражный суд, все знают, что он левый, понимаете? Он появился как раз, когда Романов руководил этой кухней всей вместе с Кокошиным. Все это, это самое. И также они сейчас что сделали? Они закрыли уголовное дело по несуществующей статье, то бишь уничтожили его. Просто уничтожили раньше времени, раньше срока по статье, которая не подразумевает уничтожение уголовного дела. У меня есть распечатка даже этой статьи. И все, и ни одна падла меня не слышит и не видит. Также 7 лет подряд дозванивалась к Путину на прямую линию. Мне все объясняло, именно дозванивалась. Все объясняла ситуацию, и все. И также мне сказали, мне перезвонят, мне еще что-то. На самом деле все так и есть. Ни одна падла ко мне не пришла. Итак, ваше впечатление от сегодняшнего приема, дорогая? Как было в жопе, все так и будет. Скажите... Что и требовалось? Доказать. Да, Поп... Вот с такими настроениями приходят граждане да, на официальный Нет, прием. Они с такими уходят настроениями. И приходят, вопросы а не уходят решают. вообще просто да. убитые. Да, вопросы не решают. 59-й прием, да. напрямую. Например. Я здесь была в 2015 году на прямой линии. Вот вам что конкретно сейчас ответили? Сейчас мне ответили, меня соединили с тем, кто у меня украл это, то бишь с ГСУ. Вот и все. Этим все стат. Вопрос, где искать правду? Да, гарантированы ли нам права, гарантом. Да откуда права вы что? Права только у них. Это все для отвода глаз. Конечно. Для выпуска пара, так? Да, да, да. Это для прессы, что мы работаем, мы ее птвоитьи. Вот раньше был этот Глебанов, или Клибанов, как его звали. Он сам, он сам принимал даже другой раз. А сейчас этого не видно. Кто принимает, кстати, Кутсан? Нет, а вы что? Там вот принимает какой-то пенсионер в дом престарелых. А где же сам будет? А зачем ему мы-то? Мы -то? мы -то, мы, -то, мы, -то, мы -то. Подождите, подождите, что, принимает неуполномоченных? Конечно, нет. Вон там какой-то а пенсионер <с> старше меня по воздуху. А с какого перепуга он вообще принимает? На каком основании? У него есть доверие от святого Путина? Мы, мы это спросим. Это очень интересно. Да это интересно, правда. Я вам еще раз говорю, там принимает какой-то дяденька, который старше меня по возрасту. О чем вы говорите? Я вам ну, серьезно говорю, вы не были там? Володя, ну я так предполагаю, вот, вот, вот женщина, это, это просто, мы. это, мы. это просто крик души. Я просто не... крик души. Так да. у меня украли 180 миллионов ничем. рублей. Пиздец, блядь. Понимаете, просто рот закрывают везде. У меня отписок, просто. Вот, да ожидал, Если вас это успокоит, вы такая Как вы поняли, друзья, в Москве нет, было нет, то же нет, самое. Нет, Ничего нет, не меняется. Нет, Ничто нет, их не меняет. Взаимодействие. взаимодействие на уровне э, соглашения о сотрудничестве, да, это, пожалуйста. Либо после того, как мы с вами про взаимодействие мы узнаем друг друга, может быть, что-то общее среди да? них. Ну, так ладно. что. Вот, так, у так, нас так, сильные так, правоведы работают, так. которые разбираются, и понимают законодательство и так далее. И, то есть мы можем вам какую-то тоже помощь посильную оказывать в праве правительственных законов. И да, поддержка, поддержка. А вы нам тоже со стороны у -у -у. тоже можете... А Назовите, пожалуйста, как на а, Светлана. Бездомный полк. Бездомный полк, Бездомный У нас где Москва. Центральная Москва и дальше здесь мы уже. Ну у вас так и есть какой-то... То есть это... То есть у вас это создано как-то под протокол, стру, структура, если вы уведомили какие-то организации да? Мы желаем вам всего хорошего, чтобы все да, случилось Давайте уже... взаимодействовать, обменяйтесь телефонами да. Хорошо, Отключите ну телефон как-то так, друзья Светлана, вам удалось донести до сотрудника, что коллективные, следовательно, будете заходить все вместе и говорить о, о той проблеме, которую вы собрались осветить? Мы посмотрим. Если удалось, то нас пропустят все. В принципе, попытались ограничить наше право на коллективное обращение и сказать, что должен только идти один человек от нашей группы. Но мы с этим не согласны. Есть 59-й федеральный закон, который предполагает обращение в индивидуальном порядке и коллективное. Поэтому ограничений никаких нет, запретов нет. Есть статья личный прием, 13-я статья в 59-м федеральном законе. Там нет запретов на то, что мы не можем прийти несколько человек на личный прием. Поэтому мы попытаемся обойти нашей группы. Ну, месяц. Вот, Устония, да, старший. Да, 23 пишет, 10 7 лет моих. И плюс эти коэффициенты. Плюс мы взяли заработную плату, которая работала на военном заводе. Там большая заработка. Даже его туда не присылали. Просто голый. Ты и все, вам? нет. Суд, суды, которые подали, районный суд, точно так как пенсионный, прям закрытыми глазами. Ну, не без изменения. Областной, вообще, не, не выслушивая ее, уже пришел, по-моему, с той же бумажкой. Вот семь станции. Федеральный вообще почтовый ящик идут. Забрал, ну типа как вот. ну моего года, моего года, 62-го года. Люди, девочки мои, друзья, живут по мире, все Все получили. А после Эстонии почему-то, 95, у нас почему-то это было, было с... на Советский Союз Они даже школы уехали, выехали. но они получили пенсионную, по а а а, а, а пенсионную 2 года Кому вы а сейчас? А Эстонии вам Так, 67 лет, когда она доживет, Ну я же сюда приехала. Они даже дома, Ну За свою А где мне 10 лет? Я и так 2,5 года Это не факт, что когда будет 67, Будет. Она все повышает, повышает, повышает. Я, может, 7 что не уже Я гражданка России. Да. Но я гражданка России. Меня вернулось в Россию у вас не единичная история я знаю просто людей которым вот советский стаж ну вообще выкидывают там у меня знакомые 20 лет ей вообще не защитили, и дали самую минимальную пенсию так там не понимаем а мне не а а вообще 30-х а мне вообще у меня вот не существует Но вот это нарушение конституционного права где в конституции написано что российская федерация социальная государство вот и все социальные вот эти ну, и пенсионные, в том числе, выплаты должны быть. Ну, так бы... за то, что мы бы потому что я когда приехала в Эстонию, начала спрашивать, они засмеялись, это вам Россия не дает. Мы дадим за то, что вы у нас проработали и то Почему, так, я так и так, что Эстония забрала ваше, все ваше, да. с... А как она может забрать, она ничего не платит а, еще? Да. Забрать, когда да, дают, тогда забирают. Нет, вы же предоставили если да. Конечно, потому, что а, вы, не вы, можете... Можете... Можете... вы не представляете, что это предоставить. Даже все рассказывать. Все, они же мне сказали, все, все хорошо, у вас там стаж хороший, все нормально. И через полгода полгода, в январе месяц, мне тут когда не отказываются. А что вам сейчас нет. здесь скажут? Вот он, я... Нет. Все, он и он, он фон Они не хотели говорить по скайпу, они, они по, по да. телефону. Они по телефону. И то же самое говорили, да, говорили то, то, что, что, что 91 не вот... 91-й не входит. Что это на территории только надо было... на ну, какую-то да. норму-то они ссылаются с законом. Вот или просто... Или это просто столько Только должна в России было проработать 8 лет. Не в СССР, а в России. То есть, представляете, они в СССР просто пытаются, что вот как бы его не было. Что вот то, что было до 91 -го года, получается да. такой страны не было. Зато имущество все прихватизировано. Зато имущество все их СССРовское А люди как это... да, А люди, как это самое? Вот, вот за налоги платишь, все платишь за газ, я говорю, берем, берут человека. Все, пенсии нет. главное, что в возрасте на работу никто не принимает. А ты же пенсионер, ты тебя пенсионер, куда ты пойдешь? Как он, куда мы тебя возьмем? А если офицер нашло жить, действительно пойти бомжом, и потом 60. Может быть, из СПЧ уже обращаться. Но это вообще, конечно. Вот такие будни, друзья, приемный президент на 12 декабря 2019 года. А вы знаете, что граждане могут быть ограничены в правах? Понимаете? 25-летний сидит весь в футболке в этих смайликах в прокуратуре. И девки ходят по коридору в прокуратуре, в таких юбках, как-то гражданки. Вот и он понимает. Понимаете, он что имел в виду? Вы поняли, мы что он имел в виду? Да. Что мы никто. И когда он стал писать, а вы гражданка РФ там пишет. Я говорю, нет, я не гражданка. Он зачеркнул, написал ССР, и только поэтому меня, так сказать, там не привлекли. Мы, потому что мы не являемся нет, даже гражданами РФ. В курсе или нет? Вы не в курсе, что мы не являемся гражданами, что вот это вот аусвайс, который всем нам всучили, что он не удостоверяет гражданство, что РФ это коммерческая фирма. Вы не знаете, что ли, этого? Как у коммерческой фирмы могут быть граждане? И как они вообще могут быть? Приемные президента в Питере. Многие удивляются, что происходит. Как на прописаны наши персональные данные? Вот вас ничего не удивляет? Вот все учили русский язык, правильно? Как нас учили писать фамилию, имя, отчество? По правилам русского языка. Первая буква должна быть Большая пишем. остальные маленькие. А тут все написано в формате капслог, называется, только за главными буквами. Это, это уже вот не действительно. За... И на первой странице должны быть фамилия вот имя. А вы на первой странице? А здесь на первой странице посмотрите, что на первой странице. Да, графа национальность присутствует. Отсутствует. отсутствует. Ну, так чем мы все, без национальности, что ли? И где мы родились написано, в какой стране мы родились. Вот, я, кстати, добилась, чтобы мне писали РСФСР. Они всячески обходят это, все, что было до 90-х. Это УСВАИС, он вообще не имеет, это мы подписали, под это, под это, под это договор оферты. Вот смотрите, это договор. Вот здесь вот почему нет, нет ни прошифровки, ни подпись, ни должности. Я я может быть? Такое должно быть? Чтобы здесь было не должность, но... документы, в документах разве... Хоть в одном документе такой. было. Ну, ну, вы, вы понимаете, да, о чем это? Николай Николаевич. Да, да, да. да, да мы здесь. Вы Здравствуйте. Качаетесь? Нет, Нет? Нет? Да. мы идем. У вас коллективное обращение. С камерами, пожалуйста, не надо проходить. И там кроме вас еще находятся свинителя. Мы будем снимать только себя. Право? Пусть они выйдут. Пусть они выйдут. Мы выйти, там идет прием, брали. 8 часов. 8 часов, 8 часов, 8 часов, 8 часов Нет, там что -что будет прием Мы 8. снимаем только себя. При этом вы нарушаете наши права. Мы Требуем обеспечить наши проблемы. Право на а, прием, который уже ну, на, обеспечивает на день, день открытых шагов. дверей Пойдите. Пойдите. Пойдите. Пойдите. Вы пришли к Буцану как, как к представителю пришли, гаранта президента Вы пришли не к Буцану, вы пришли на общий российский день приема граждан Мы Я с вами определились, с таким органом вы будете соединяться да. Правильно? Генеральная прокуратура да, да. Соответственно вы присаживаете обозначить свою проблему а мы, äh, простите, мы хотели встретиться... Вы ну, с вами и... разговаривали только что. Полчаса она... А, да, а я, ну, вас... я поняла так, что мы сначала пообщаемся с полномочным представителем представитель, представитель, президента. Я не А у вас есть, есть Зафиксируйте, да, пожалуйста, я я я пожалуйста что полномочный... пожалуйста, что полномочный представитель не президента не в Северо-Западном федеральном округе, в городе Санкт-Петербург. Повторите, пожалуйста, что вы сказали. Осуществляет личный прием сегодня? Нет, нет. Вы слышали, да? А Ученые лица на прием. Нет, на каком округе? Мы хотим прийти. Так, мы так, скажу, у нас да? там да. Извините, пожалуйста, у вас есть. Доверить на право взаимодействия с нами, с представителями от народа, с общественными Вам, обеспечено соединение, вы будете разговаривать с тем органом, с которым вы соединили? Сегодня, 12 декабря, проводится общероссийский прием граждан. Наша приемная, точно так же, как любой другой государственный орган, обязана обеспечить соединение с умом, который компетентен решить поставленный гражданами вопрос. Это формат сегодняшнего приема. Дома. Я так другого вам предложить не, не могу. Я доступна но, разве но Мы пришли в приемную полномочного представителя. Вы пришли Кутина. в приемную президента Президент, Российской да. Федерации. Совершенно верно. Мы да. хотим встретиться нас, с его полномочным представителем. Это ваше право, но не сегодня. Сегодня в соответствии с установленным порядком, вот там вот объявление висит, и в любом другом органе, руководители органов не принимают. Принимают уполномоченные лица к которым отношусь я, вот все сотрудники аппарата полномочного представителя, которые э, здесь присутствуют. А на основании какого закона мы не можем обратиться непосредственно? Вы, вы можете, можете обратиться? Да, пожалуйста, пишите обращение, подавайте его в установленном порядке. Мы подавали. Никаких вы нам, кстати, ответили, но мы хотели бы с полномочным представителем. Я потому, вам еще раз говорю, компетент. сегодня вы не сможете встретиться с полномочным представителем. Расценивайте, как хотите. День открытых дверей День у, нас открытых у нас будет сорван. Вы повысили голос? Да, я повысила голос, чтобы вы меня услышали. У вас, а кого у вас? Вы уполномочены? У вас я есть документ? Лицо. Покажите, пожалуйста, документик. Какой статья я вам должна показывать свои документы? 24.2, Конституция. Вы нет, прокуратуры? Доверенность. Нет, мы источник как? власти. Доверенность есть, есть нет никакой доверенности. Есть распоряжение, есть указы президента. Вы простите, а вы государственное лицо? Я не государственное лицо, я государственный служащий. Послушайте, ведется прием, вы мешаете проводить прием. А у вас есть документ вот от да, государства? Вот так, стоп, я интервью даю, я не прекращаю с вами разговаривать. Либо вы задаете мне вопрос, который, с которого вы сюда пришли, либо вы правите провашного представителя. Всего доброго, водите. А, а вы уполномочены? Да, давайте... Давайте... сходите, пожалуйста, выходите. Пожалуйста, давайте. Пожалуйста, давайте. Пожалуйста, давайте. Вообще не хотят, да, не хотят, просто не догоняются, пожалуйста. Установленный порядок. Что так, давайте с прокуратором присоединимся Начальник приемной федеральной прокуратуры, генеральный середа Олег. Олег Александрович. Олег Александрович, у нас вопрос относительно служебных приставов. Эта организация, по нашему мнению, создана с нарушением Конституции. Российской Федерации и в своей деятельности она нарушает федеральный закон. Она действует э, вопреки федеральным законам. Те законы, на которые она ссылается 118 и 229, они не опубликованы своевременно и не обнародованы. Поэтому, не Поэтому они не имеют юридической силы. В связи с этим мы считаем, что деятельность этой организации незаконна. Поэтому, да, абсолютно все, включая ее территориальные отделения. На основе данного материала утверждаем о незаконности высшего структуры, имитирующей деятельность органа исполнительной власти, Федеральные службы судебных приставов и ее территориальных отделений, подрывающих основы конституционного строя России. В незаконности ее деятельности, в соответствии с ЕГРЮ, с Егрю она позиционирует себя как представитель, полномочный представитель президента. Значит, мы разбирались с этим. И оказывается, что э, таких представителей в Санкт-Петербурге, кроме уполномоченного представителя президента э, в Северо-Западном федеральном округе, нет. То есть она присваивает себе чужие полномочия. Так вот. Да, было, исполни... ну, было исполнительное производство, да, и по существу эти исполнительные производства произ... делаются постоянно. Да, с нарушением прав и свобод человека, с избиением, отъемом имущества и так далее. Требуем пресечь деятельность незаконной структуры и восстановить конституционный порядок на территории Санкт-Петербурга. Я позволю себе дополнить, дополнить Николая Николаевича. Меня зовут Светлана Викторовна Родичева. Ой, Орлова, простите. Да-да-да. Нет, Орлова. У меня, это моя прежняя фамилия, я еще не привыкла. Да. Да, да я хочу дополнить Николая Николаевича. Значит, мы... Я лично занималась вот этим вопросом о деятельности службы судебных приставов не только в Санкт-Петербурге, но соответственно, это касается всей службы Российской Федерации судебных приставов. Обращалась во все органы, начиная от главного судебного пристава Санкт-Петербурга, Лашкова, Анны Евгеньевны, районная прокуратура, прокурор э, Юрасов Александр Германович городская прокуратура, прокурор Санкт-Петербурга Литвиненко, Следственный комитет, органы МВД, суд и приемная губернатора. Меня нигде не услышали, никто не провел никаких проверок на предмет законности службы судебных приставов. Мне пишут отписки, и все мои обращения перенаправлялись в тот орган, на который я жаловалась, в службу судебных приставов. Федеральный закон о судебных приставах, федеральный закон об исполнительном производстве и типовое положение территориальном органе ФССП не имеют юридической силы, поскольку они опубликованы обнародованы с нарушением сроков. Да, мои личные права нарушены. В отношении меня в так называемые судебные приставы Западного отдела судебных приставов по Приморскому району, конкретно лицо, называющее себя судебным приставом Тимаева Надежда Михайловна, выносит процессуальные решения, наложила арест на мой банковский счет. Причем, согласно Конституции, которую нам гарантирует президент, там указано, что изъятие имущества, возможно, у гражданина только по решению суда. Никакого решения суда об аресте моего счета нет. Это просто внутренний нормативный акт Западного отдела судебных приставов. Я сейчас пытаюсь это обжаловать в суде. Моя жалоба сейчас находится на рассмотрении. Я обращалась в прокуратуру, пыталась бы прийти на личный прием к районному прокурору Юрасову. Меня не приняли на личном приеме. Приморский район. Никто не хочет слушать доводы, никто не опровергает моих доводов. Мне просто пишут, что это мое личное ошибочное мнение что, допустим, вот эти законы не имеют юридической силы. А они не имеют юридической силы. И с этим вопросом надо что-то делать. Мы считаем, даже вот я от себя лично, и наше общественное движение считает, что властные полномочия, захваченные, нарушаются основа конституционного строя. Это недопустимо. То есть никто не проводит контрольно-проверочных мероприятий в соответствии с законом о прокуратуре. А это прямая компетенция прокуратуры установить действующий нормативный акт или нет. В конце концов есть решение конституционных судов, где написано, что законы, не прошедшие официального обнародования и опубликования, не имеют юридической силы. Я считаю это прямым признаком коррупции, потому что создается конфликт интересов. То есть когда ты обращаешься на конкретный орган, и жаловай, и свою жалобу направляю в этот же орган, и причем это уже должностному лицу, вот Тимаевой конкретно, Надежде Михайловне, который берет на себя смелость комментировать, действуют или не действуют законы. То есть, ну, как такое возможно? В законе прокуратуре написано, что запрещено направлять жалобу. В законе 59-м написано, запрещено направлять жал жалобу в, ор в орган или должностном лицу, чьи действия и бездействия обжалуются. Именно так и происходит. До свидания. Хорошего настроения. Направить перенаправить ему. Ну, будет проводиться, вам сказали. У вас она есть, оно зарегистрировано? Да. Да. А сейчас да. мы да. все посмотрим. Да. Мы обращались. Двадцать час, час, час. Юлиевна, вот она нам ответила, что она отправила в нашу городскую прокуратуру. Но, я помню, сама обращалась поэтому в вот городскую прокуратуру. Там была. Адреса. Вот первые. Пишите, пожалуйста, номер и набрайте, пожалуйста, вот в генеральную акурацию. У нас там коллективная была, от нескольких общественных организаций. А вот не уходите, Наталья, пожалуйста. Юрьевна. Наталья Юрьевна, подойдите, пожалуйста, сюда. Вы сняли наличный телефон, а, значит, информацию о нас, персональные данные. Я вам предлагаю добровольно стереть их, и мы не будем вызывать я полицию. Я вам предлагаю стереть то, что вы здесь не снимали. Вы меня не услышали, да? Нет, я вас не услышала, я ничего не снимала. Папа, мы, мы видели, что вы снимали на свое личное момент. Вы отказываетесь. У нас все записано на видеокамеру. Что с ней? Девушка, ничего смешного мы не говорит. <связано> а <связано> я могу, вот справ, не состоит ли на учете, в каком психлечебнице? А нет в ваших, нет. потому что человек утверждает обратное. Да, то есть это зафиксировано. Я заинтересован то, чтобы здесь на месте решить этот конфликт. Чтобы у вас не было проблем. Нет, вы записываете нас на видеокамеры, имеющиеся в этой структуре. Мы не против. Мы не против. Это для безопасности. Мы знаем, что это конфиденциальная информация никуда не денется. А с личного телефона мы не знаем, как вы ее распорядитесь. К решению, того вопроса, с мы сюда Понятно. Решайте, граждан, Я по считаю, причин, вам должно быть стыдно. Не а нет. у вас документики есть? Вы вообще а кто? Есть, Покажите, пожалуйста. Покажите. Покажите. Знаете, а то мы пришли и не да. поняли, с кем мы общались. Да, вы столько нам препятствий нет. причинили мы за время нахождения. Да. Вам Такое Покажите, пожалуйста, документ. Вы кто? Я, я хочу удостоверить ваши полномочия. Рисует, я хорошо, я уберу. Ну, хорошо. Да. Соответственно, нет, да. да. а, что... не нет, потому что вы не представитель полномочный да. президента здесь, а мы пришли, мы пришли к, к нему на уже. Так вот, в том Упасив же уже, да. ну, мы, дело, Конечно, поэтому, поэтому У вас доверенность должна быть. Нет, это не доверенность. Вы вы лицо. Вот это да. вот Это называется юридическое да. лицо. нет, вот это не юридическое лицо. Приемная президента Российской Нет, Приемное президента не зарегистрировано. Это э, подразделение, скажем так, администрации президента России. У вас ИН. есть ИН. ИН. Нет. Но я, но у меня соединено. Вот, ну, вот ну, это вот вот структура. В аппарате полномочия представителя, видимо, есть. А я его волцеваюсь, что ИНН, значит, это юридическое нет. лицо. Это государство. не государство. Мы спрашиваем сейчас про приемного президента. Да. Это образование, это кабинет. Это сотрудники аппарата, Но, которым я понимаю, администрации ИН's президента поручено вести здесь публикационные работы. Все НН ИН и называем, у меня есть должностная инструкция, а у меня есть должностное положение, у меня есть должность и чин государственной службы. Все. Покажите, пожалуйста, документик. Закройте камеру, покажу Я не могу вам показывать на камеру Я не могу опишировать свою принадлежность Ну, с какой стати? А Это почему? Вы скрываетесь наша? от правосудия? От какого правосудия? У вас есть ко мне буты иди с точки зрения правосудия Я вас умоляю Ну, вы нарушили все. много законов Это Российской Федерации Ну, не надо делать А, улыбаться, да? Да. Нет, ну не надо так, меня меня же тоже не испугают Сейчас прекрасно понимаю Ваши цели вы вместо того, чтобы решать ваши вопросы, почему-то почему мешаете проводить нам прием, мешаете исполнению наших служебных обязанностей, и да? как гражданами это очень хорошо получилось. Вы, это вы так называете? Это вы так называете? А вот когда женщина от вас тут вышла, не знаю, первая или вторая, она была возмущена, сама к нам подошла, и говорит, запишите меня теперь. Пиздец, блядь. Понимаете, просто рот закрывают везде. У меня отписок просто, вот, То есть она поняла, что здесь пол. И... Я говорю, это право каждого. Я же не говорю, что все были правы. Ну, то есть вы занимаетесь все работой за... здесь, правильно? Давай да, я здесь. Своими за... приемами обязанностей. А что входит в об ваши обязанности? А в, частности, в частности, проведение э, общероссийского приема граждан 12 го года. А повседневное? Вседневное, да. Рассмотрение обращений граждан, точнее, и организация и этого процесса. И как мы рассматриваем эти, скажите? Организация этого, этого процесса. Рассматриваем в соответствии с 59-м законом. Ну, то есть у вас уже готовые да, шаблоны на а, на конечно, все есть, да, правильно? Все ну как, ну чем а вы займетесь? Вот а здесь, угодно? насколько мы расписали уже. Вы только вы делаете Нет, мы можем собирать. Это ваше право так считать. Это ваше мнение. Нет, дело в том, что когда мы читаем, это, это по-другому не, не, не, по не, по не, по не по называется. То есть вы на конкретно поставленные вопросы вы не отвечаете. Вы льете воду и вносите, вон, так сказать, непонятные вещи. Мы не берем интервью, как-то такое, а рука руководствуемся статьей Конституции, я которую нам гарантирует раз, президент на сбор говорил, информации. Это ваше право прийти сюда. Да быть принятыми, подать обращение. Полномочный представитель сегодня имеет полное право не принимать граждан. У него есть руководитель. руководитель Вы администрации президента Российской Федерации. установленным порядок. Приведение этого приема не регламентировано федеральным законом. Не регламентировано. Почему же? Есть статья 13, личный прием граждан. Руководитель руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям руководителям закону. Есть федеральный закон. Руководитель. Это будет, Мы исполняем свои должностные. Инструкции. В нашем да. Да. Я еще ну, Я выполняю вы, Но это, это да. да. да. ну, если да. разбираться да. логически, да. есть федеральный да. закон. Да. закон да. Это не наше да. право, это федеральный закон. Да. Это не наш да. Мы Эти законы сказала, вы должны свято чтить и исполнить. нарушение Конституции Российской Федерации в день. Конституции Российской Федерации зафиксированы. Вот главные персонажи. Есть, вы сейчас, сейчас... Персонажи? Вы меня персонажи назвали? Да? Да, а да. что вы? А вопрос. Нас... Да, да, да, Можем вам вопрос? я приду сейчас не буду встречаться с представителей? Я в делать, вы, а, у меня у очень, очень а мало времени. Мне нужно уделить мне. ней... Ну, смотрите, ну, мне в ГМО там принимают начальник, В Следственном комитете принимают руководителя. А, а раз, почему раз, здесь? Я да, еще раз. Поспорцов, может ли эти нарицатели воспользоваться своим правом? Не принимать. У него есть свой служебный график. И в данный да момент он хорошо, он хорошо. Он это не, не имеет граф. никакого значения. Это не имеет для этого а, Но Потому что день приема как, как же не не имеет тогда. Не Физически нет, вот здесь. Как каким образом? Ну, день он, сегодня, сегодня, сегодня же доходил. Это что, фокусы такие? Ну, потому что у него есть свои служебные обязанности. Вот это его обязанность, организовать личный прием. Ну, до него, дайте пригласите его. Нет, нет, нет. Мы донесен нормально, люди слушают. Я, его, я им говорю, что его нет в Санкт-Петербурге. Пригласите. Так а, а почему его нет? Он, он же должен, должен быть. Сегодня 12, 12. декабря. День Конституции. Как-то странно получается. Народ просыпается. Да, он, он, держит, да, все да. Ужасе, да. он является он слугой народа. Он должен присутствовать да. здесь и сейчас. Он, сейчас он получает деньги за это зарплату. Наши деньги он должен присутствовать здесь. Ну. Я на самом деле не это просто... Так вы не привыкли к этому, человек. так не привыкайте. А скажите, а как Гуцану можно как записаться вообще? Какой? Как есть график там? Есть Как? то, -то. Ну, график. Нельзя никакого. Никак. Нет, вот, вот это чисто сердечное признание в административном праве пожалуйста, пожалуйста, в связи... Я не закончила... Я не закончила. Напишите, пожалуйста, свое обращение о желании встретиться с полномочным представителем и подайте его в соответствии с требованием 59-го ФССР. Да, не надо заместить это, раз... предваритель, никаких заявлений для личного приема. Вы ну, не Мы сошли с вами в тупик. Всего вам тупик доброго зашли, я. я очень рада была вас видеть были. и со всеми познакомиться. Да. Самое интересное, что никакой предварительной записи на личный прием не должно вестись в соответствии с 59-м федеральным законом. В доступном месте для граждан должна быть вывешена информация о днях, часах и месте приема. Все, руководителями. Никакой предварительной записи, которую придумывают нам, не только здесь. Кстати. Да, вот да. Как как ее фамилия? Это Жиронкина Наталья Юрьевна. Юрьевна, да. Но она только что солгала, по идее. Нет, она просто открыто призналась в нарушении 59-го федерального закона что их руководитель вот этого органа полномочного да, где принимает полномочный представитель прием личный не ведет а, вам так, как? а как же можно попасть вы, ну, вы, вы с кем всем. мы, вот вы, допустим вот мы сейчас я приемную президент вот нас выслушали и говорят, по какому... что ты, прокуратура да. тебя соединять. вот, соединять они будут да. и все. они выслушивают а вашу а я хочу посвящаться с ну, самим представителем полномочного вот, и вы слышали или правая рука президента, насколько Да, так это по сути, как считаете, мы как к президенту обращаемся. Ну по да, сути, так а мы сейчас не к президенту, работы. мы к стенке обращаемся, ну если нету никого. Так вот, в том-то и дело. Не вот не вас страшно. сейчас соединят с кем-то, как бы, чтобы, видимо, пар спустили, да? да. Неизвестно. Получается, да. да? Неизвестно с кем. вот Мы переговорили вроде с представителем прокуратуры, а так ли это? Человек в, в соседней комнате, да. Поэтому все очень.. Он ну, все записал. Единственное, проверить это выяснить через интернет, Спасибо. если он как таковой вообще. Потому что не исключен, что вы разговаривали еще. Вы в первый раз, раз приходите помог... в приемные президенты. Да. А здесь люди по 10 лет приходят. И первым, чем занимается э, Наталья Юрьевна, она провоцирует среди э, клиентов, людей, которые. Да, то, что тут производится, там, ну, съемка провоцирует конфликт да, да. уже ходим вот это здесь рассказывалось кто-то конфликт вот да. так что требования как-то так, так как -то, как, друзья всегда все снимаете на видеокамеру фиксируйте да видеофиксация является попаду у вас есть на шанс наターile? обратиться к президенту в двух словах да, ну, вообще ну а что я могу сказать, значит, все то, что построено в данном, вот, я имею в виду, что на данный момент мы имеем в России, это, ну, это не власть, не народная власть. Это признаки захвата власти. Да, это что-то такое, как, бы, как мы такое? же видим, даже вот человек, должностное лицо, как бы, должна быть, работать для народа, а все, как бы, вот, Какие выставляются какие-то препятствия, кошки, какие-то, как это Не будем, типа, отойдите от меня, вот, это не должно быть. Власть, власть, это власть, чтобы быть с народом, для народа работа. Власть это процесс, друзья. Ну что ж, всего хорошего вам. Надеюсь, вам повезет все-таки. Зарушается напрямую 59-й федеральный закон. Личный прием сегодня в единый день приема по стране самим представителям не О чем свидетельствовала его помощница Жиронкина Наталья Юрьевна. Это, это конечно... какой-то балаган, друзья. Да. Начиная с а рамок, того... проверок, Все, запреты он. видеосъемки. И, наконец, неполномоченные лица людям вставляют отводы какие-то... Важно, что нет человека, к которому я обращаюсь. Значит, обращение вообще-то является одним из э, способов непосредственного осуществления власти народа. Российская Федерация в опасности, друзья. Ну, что Вот Все это дело под крышей. Нет, мы не видим. Мы за нем Мы не ведем. Значит так 8.06 апелляционное решение Слуха, а, а 20.06, если по датам смотреть, сразу было 13.02 решение суда, 8.06 апелляция, подтверждает решение первого суда. а 20.06 регистрируйте правослухищество. Угу. Это уже а, до да не удивляйте, оно построено в на До свидания. Всего хорошего. Мы покидаем приемную президента в Питере, друзья. Мы недовлетворены. Ну, а что поделаешь? Оп. А что это такое? Цирк. Сад на неве наш руки прочь наш а полиция проверяет значит личность против вас незаконных действий никаких не производится давление со стороны полиции нету что ли полиция нас ощущает дыхание замечательно смотрите самое главное чтобы никто не подошел не мешал да это мы знаем 50 метров Спасибо большое. А читать рядом можно стоять? Да. Конечно, можно. Угу. Да. А в чем выражается суть вашего протеста? Разъясните, пожалуйста. А, правительство Петербурга решило принести застройку судебного квартала с Петроградской набережной на а, территорию сада на Неве, которая находится на Смольной Набережной, за Смольным. Угу. Они хотят застроить эту прекрасную зеленую зону, площадь 2,85 гектара большим комплексом судебного квартала верховного суда и жилых комплексов Чтоб там было куда уходить а куда правоохранительные а органы судя мало места а это, это же беспредел называется а прокуратура, Помоги, не Хорошо, прокуратура. А, питерская милиция ведет себя нормально полиция, мы довольны полиция. судя по поведению это милиция милые Окей. милые лица она а уже Прокуратура защищает наши интересы в суде. Вчера было первое заседание в городском суде. Мы оспариваем незаконный закон о зеленом сожденике общего пользования, согласно которому сад на нее был совершен из ног. Мы считаем эти действия абсолютно неправомерными. У нас организовалось огромное количество группы жителей, 15 человек, которые протестуют этот закон в городском суде. Естественно, мы пойдем и дальше, из городского суда пойдем в коррекционную инстанцию, и так дойдем до Верховного суда. Как известно, Верховный суд Петербург переезжать совсем не хочет, им прекрасно живется в Москве. Я думаю, что на последней инстанции они прекрасно подтверждают желание жителей сохранить зеленую зону и сохранять свое желание остаться в Москве и не переезжать сюда в Петербург. Тем самым мы сохраним зеленую зону. То есть они за вас получили? Верховный суд всегда за нас. Отлично, это замечательно. Вы хотели бы представиться на. Меня зовут Костров Ярославия, я координатор общественного движения Центральный район за комфортное седое обитание. Отлично. Мы поднимаем алае знамя. Дети, работчик, смело за нами. Близится эта белых годов. Клич и о нем всегда будет готов. Клич пионеров всегда а вот готов. Готов. Будь готов! Ура! Ура!